Здравствуйте. Какое у вас настроение 9 мая? Отличное. Отличное настроение. Отличное. Такое себе. Ну, Спасибо. давайте обсудим. Это прежде всего день праздника или день скорби? Наверное, наверное, все вместе. И то, и другое. Мне кажется, праздник. Вы знаете, для меня день скорби, потому что у меня папа погиб на фронте. Поэтому очень тяжело его переносить, этот день. Как дети сейчас относятся к 9 мая? Насколько у них правильное восприятие этого дня? Ну, если воспитывать ребёнка, давать ему понятие, то, конечно, будет правильно. Что все таки есть Родина, что надо любить её, что надо уважать старших. Что это нужно уважение и вообще, что это праздник великий, наш, русский. Сейчас направляюсь к вечному огню и мне вот очень-очень хочется, ну, давай, ну да. так сказать, почтить память. Без победы и войны патриотизм не может быть? Конечно. Мы же Россия, мы же сильные. Через 20 лет, что, как будет выглядеть этот праздник, что от него останется, что, что поменяется? Ну, все зависит от нашего правительства, как оно будет это все обыгрывать. Я думаю, что примерно то же самое, но не в таком масштабе. Скорее уже что-то как день взятия Бастилии. Что, чтобы Все будут знать, что такое было, но что конкретное, думаю, что же нет. Что останется? Будут ли дергались ленточки, будут ли такие же парады? Что я будет? думаю, что будут. Хочу так думать. Парады военной техники будут проходить? Да, обязательно. Гергальская ленточка останется через 20 лет. Ну, мне кажется, вот именно ленточка как раз останется. Может быть, уйдет. Может, уйдет парад, но останется ленточка. Парад, который танки и техника, это не очень особо бессмысленное занятие, а бессмертный полк – это более-менее хорошая вещь, которую нужно как бы продолжать с годами. Бессмертный полк – вот а. это именно показание того, что все-таки это будет поддерживаться, наверное, и через 30 лет, может, и через 100 даже. Парад э, военной техники будет ли проходить, должен ли проходить э, вот, в день Победы? Должен, но он будет выглядеть по-другому через 20. Как? Ну, техника будет более новой. Это логично. Вы бы хотели, чтобы парадов... Я бы хотел, чтобы парадов этих оружия не было, чтобы их не было вообще. Патриотизм не этим, по-моему, только воспитывать надо. А Мне чем Не только то... войну. Это что, вечно будем про эту войну говорить, что ли? Смерится. Через 20 лет никого не останется ветераном, но, вот смотрите, конечно, 812 год. Мы его как вспоминаем? Ну, просто вспоминаем и все, мы его не празднуем. Но этот праздник, может быть, он так и останется, потому что мы его празднуем. И может так и пойдет поколение праздновать.